В преддверии новогодних праздников более 7,5 тысяч детей Пермского края и Удмуртской республики получили подарки от предприятия «Газпром «Газпромтрансгаз Чайковский». В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции традиционные елки и праздничные представления отменены. В школах города Чайковского вручение подарков проходит на свежем воздухе. Уже 17 лет мы поздравляем наших отличников, наших победителей Олимпиад, победителей конкурсов всевозможных с наступающим Новым годом и с их победами. Вот это мероприятие, которое называется «Директорская елка», проходит при поддержке наших социальных партнеров, в том числе организации «Газпром Трансгаз Чайковский», которая предоставляет сладкие призы и подарки для наших детей. Среди получателей подарков от газовиков – Общественная организация родителей детей-инвалидов и молодых инвалидов «Ласточка», Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и другие организации, работающие с детьми в городе Чайковский. По многолетней традиции газовики привозят подарки и Совету ветеранов Чайковского округа. В этой общественной организации трудится 35 самых активных жителей. Они проводят большую работу с ветеранами войны, тружениками тыла, занимаются патриотическим воспитанием молодежи. Наши активисты, ветераны, ну не голодают, будем говорить, да, они в состоянии купить, но когда получают подарок, это еще один раз оценка, хорошая оценка их общественного вклада в развитие вот нашего общества. Поэтому желаю всем только дальнейшего процветания, крепкого здоровья, новых деловых, партнерских отношений.